Вашей компании нужно оформить кредит для развития бизнеса, открыть депозит или текущий счет, но вы не знаете, какой банк выбрать? Начните поиск подходящей финансовой услуги с помощью сервиса Просто без Онлайн. На странице нашего сервиса представлен широкий выбор финансовых услуг для юридических лиц, более чем 50 финансовых организаций Украины. Вы не только сможете выбрать необходимую услугу, сравнить предложения разных компаний, но и сразу заказать звонок по нужной вам услуге в одной или нескольких организациях одновременно. Начните работу с сервисом с выбора типа «Услуги». Допустим, вы хотите заказать депозит для бизнеса. Тогда выберите «Банковские услуги», далее «Услугу» «Депозит для юридического лица». Нажмите кнопку «Заказать». В открывшейся форме укажите информацию о депозите, валюту, желаемую сумму, срок открытия и другие параметры. Далее укажите необходимую информацию о вас, город, тип вашего бизнеса и основной вид деятельности. Помните, что наш сервис использует эти данные для подбора подходящих именно вам финансовых продуктов. Поэтому, чем точнее вы укажете информацию, тем меньше потратите времени на поиск и заказ финансовой услуги, подходящей именно вам. После заполнения формы нажмите «Продолжить». На втором шаге детально изучите список банков, которые предоставляют такую услугу в вашем городе, стоимость и детальное описание каждого предложения. Для вашего удобства все предложения банков выстроены по убыванию процентной ставки по депозиту. Выбрать можно одно, несколько или все предложения банков. Например, мы отправим заявку первым трем.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 Теперь остается ожидать, пока с вами свяжутся банковские специалисты. Если после телефонного общения услуги выбранных банков вам не подойдут, зайдите на страницу сервиса повторно и отправьте заявки другим организациям. В случае возникновения вопросов или сложностей при работе с нашим сервисом, мы всегда будем готовы вам помочь. Наши контакты на экране. Обращайтесь!